кто меня попросил, меня никто не просил но я решил сам поиграть опять вот ОКС, не надо меня бомбить, потому что <свесь> <свесь> <свесь> <свесь> <свесь)> я хочу все капки играть на калашах <свесь> <свесь> <свесь> Валер! Бомба здесь. Надо пошел плоти. По не говорите, что я играю как но, потому что мне в этой ква неудобно играть так. Чесноса идиотская. Ну нахуй ты осматриваешься? Ой. Откуда выйдут? Откуда? А, серьезно? Что, я кого-то убил? А это, на, на, на, нафиг он так обходил? Ну, не Помогите! Through, Ты как не Эээ, Братан, иди сюда поигрываешь. Поиграл, бля, я дебил. Да я же вышел -кил, вот килклавером. Вот. Move my ну всякий возьму вот это О! Где? Oh oh, feel... right Бля! Бля! Бля! Ну дебил! Подходит! Oh. Да я идиот да, а чё? Какой ты с молодым, дебил, блин? Вали, вали, за стены. Уйди, нахер. Уйди, блин. Чё? А, бля! Никого нету. Зачистил я, когда рыкнул. Эм, четвёрка! Бомба у меня захочет. Фух. Снайпер! <плодисмент> Извини. Да-ка все, собрать. Это муха? Да, не попробуй. Не попробуй. Да, сос... Гадёныш Тут в Эх, у меня прицел получше где бомба? Сиди чист, где был. Ами идут по понял, Ну, все, <свеч> О, я так обосрался. <свеч> <свеч> <свеч> Стоп, я же говорю, что, что, что, что, что с голосами я и ее... Пока не стоп, не пожар. Спасибо, не стопьте. Спасибо. Свались на работе. На-на. На-на. Медведь. Ой, Медведь. Медведь. Медведь. ты не скопировал или чё? Копи. Да. Офигенно! Это офигенный прицел. Вуху! <связь> ну уже я хоть не <и> нормальный. <связь> Л! Зигзаки! Улм! <Бля>! Жигзаки! <связь> Дивной! <связь> Говно! Петуш. Блин, не дай мне пострелять в него Let's Let's Если я убил кого-то, я буду в офиге. Ну-ка, фига. Да, родные. Ну, я дал Я по команду Дайте рано на вас сделать, пожалуйста. Бомбани у меня Где, бля, хаму? Мне нужно и справа. Двое. Отпускали. Нет. Да ты сыр рук. No, I am We must move. Да ты, блин, да... <coughs> Мне никто не дает помоги. разброс вообще Вот, видите, я стреляю в башку, он не реагирует Как уже Как уже вдох, как уже вдох? Серьезно, так легко? А, кстати, еще три катки и все Пороли желает эту желей. Я дома. Кого игра попроверить? Ммм. <laughs> Я иди а, Ого вот. Да заткнись Ох, ох, ох. всем пока.